Добрый день, меня зовут Страшков Денис, я работаю в институте системного программирования Российской Академии Наук и тема моего сегодняшнего материала это введение в статический и динамический анализ драйверов операционной системы Windows. Рассмотрим классическую схему, которая обозначает различные кольца защиты, которые реализованы в операционных системах. В частности, кольцо Ring 3 это уровень юзер э, мода. Также кольцо Ring 2, Ring 1 и кольцо Ring 0 собственно, режим ядра, который мы будем рассматривать в рамках текущего материала. Также есть еще несколько колец защиты: ring-1, ring-2, ring 3, В рамках данного материала мы их рассматривать не будем. Зачем проводить аудит кода драйверов Windows? Собственно, перечислены те потенциальные деструктивные воздействия, которые могут быть оказаны в случае успешной эксплуатации узимости уязвимости в драйверах операционной системы Windows. Это может привести к повышению привилегий до уровня администратора, исполнению произвольного кода в режиме ядра Windows, доступ к физической памяти, доступ к специализированным регистрам процессора. Также известны факты эксплуатации узимости в драйверах операционной системы Windows. Здесь перечислены названия тех целенаправленных компьютерных атак, которые использовали различные уязвимости в драйверах Windows, тип данной целенаправленной компьютерной атаки и тот антивирусный вендор, который задетектировал данную целенаправленную компьютерную атаку. Одна из наиболее интересных — это HelloJax, ее задетектировал Asset в 2018 году. В рамках атаки использовался заранее известный драйвер операционной системы Windows, который позволял воздействовать на UEFI BIOS под систему и переписывать ряд ее модулей. Теперь я расскажу о перечне дефектов, которые были обнаружены при проведении аудита кода драйверов операционной системы Windows. Например, дефект Дефекты, приводящие к повреждению памяти. Ряд этих дефектов были озвучены на предыдущем слайде. Это переполнение буфера на стеке и переполнение буфера на куче в драйверах Intel и в драйверах для операционной системы Windows. Также один из дефектов — это применение буфера на куче в операционной системе Windows в драйверах, везущих криптографическую подсистему. Также э, есть дефекты, к, например, которые позволяют записать что-либо куда угодно. Например, ситуация у RightPotLayer. Данный дефект был обнаружен в рамках утилиты AMD, которая необходима для оверклокинга их CPU. Также дефекты, например, которые позволяют открыть доступ к физическому адресному пространству из непривилегированного режима. Например, здесь приведена CVE, которая была обнаружена в утилите SROG. Также дефекты, которые позволяют открыть доступ к MSR-регистрам процессора из непривилегированного режима. Здесь приведена CVE в в рамках утилиты SRO. Теперь поговорим о том, что из себя представляют драйверы операционной системы Windows. Будем рассматривать на примере VDM драйверов. На слайде изображена часть исходного кода точки входа VDM-драйвера. Обратим внимание на то, что нам необходимо задать имя девайса, к которому будем обращаться из user-mode режима. В данном случае это Zero Driver. Дальнейшее вызываю функцию, которая создает девайс данного драйвера. Это функция input-output девайс в рамках которой один из аргументов это driver-object. Собственно, в рамках структуры driver-object мы задаем а, функции, которые будут отвечать за обработку различных input-output-request пакетов. В частности, input-output-request пакет major-create, который а, будет обрабатываться при обращении к девайсу драйвера и в случае получения к нему необходимого доступа. Для обработки input-output-request пакета реализована функция IRP Device Input Output Control Handler, которая как раз-таки отвечает за реализацию кастомного функционала реализуемого драйвера. Теперь поговорим о том, как работать с VDM-драйверами из User Mode режима. На слайде изображен исходный код а, такой реализации. Здесь обратить внимание на то, что для взаимодействия с девайсом данного драйвера нам необходимо вызвать функцию CreateFile в рамках которой мы передаем аргумент а, это имя девайса, с которым мы хотим работать. Он возвращает хендлер данный девайс в дальнейшем данный хендлер мы можем использовать в рамках функции device input output control как раз которая посылает input output request пакеты типа device control первый аргумент у нее это хендлер нашего открытого девайса далее часовое значение это тип нашего device control запроса буфер входящий размер входящего буфера буфер выходящий его размер для Окончание работы с девайсом мы вызываем функцию close handle, в рамках которой как раз-таки передаем аргумент открытого хендлера нашего девайса. На следующем слайде схематично изображено взаимодействие режимов kernel mod и user mode. Справа изображен собственно kernel mode, слева user mode. В рамках режима kernel mode у нас реализован какой-то драйвер, например ну, mydriver.sys. Вызывается функция input-output клевей девайс. Которая как раз таки создает необходимый девайс, которым будет происходить взаимодействие из режима user mode. В рамках данного э, девайса реализованы различные обработчики IRP э, пакетов, э, ну, в частности, RP-пакет типа device control, обработчик который зон функции MyControlFunction. function. В рамках данной функции э, реализован обработчик запроса с input-output control кодом 0 x 800 В рамках режима User Mode. Э, для начала мы создаем э, хендлер данного девайса вызовом функции createFile в рамках аргумента, которому мы передаем имя данного девайса. А в дальнейшем для того, чтобы посылать InputOutputControl пакет э, типа deviceControl, мы вызываем функцию deviceInputOutputControl. Первый аргумент, который это э, хендлер открытого девайса. Второй э, InputOutputControl код. А, третий это... Э, указатель на выходящий буфер. При вызове данной функции операционная система Windows создаст Input Output Request Packet, в рамках которого э, передаст Input Output Control с значением 0x800. После выполнения конкретного обработчика выходящий буфер вернется в юзер-модное приложение. На следующих слайдах рассмотрим то, как обозначенные выше дефекты реализованы в драйверах операционной системы Windows. На данном слайде рассмотрим чтение физического адресного пространства. Здесь стоит обратить внимание на то, какие функции вызываются для реализации данной логики. Например, здесь для чтения физического адресного пространства мы сначала маппим физический адрес, вызывая функцию Memory Map Input Output Space. Первый аргумент, который это, собственно, адрес физического адресного пространства. А в дальнейшем, для того, чтобы уже по нему почитать, мы используем функции Read Register UCHAR, USHORT и LONG, то есть в зависимости от того, сколько мы хотим прочитать, 1, 2 или 4 байта, мы вызываем ту или иную функцию. Теперь рассмотрим пример записи в адресное пространство PCI. В принципе, оно аналогично записи или чтению из адресного пространства физического, но отличается только тем, какие API-функции вызываются для реализации данного функционала. В данном случае для того, чтобы замабить адресное пространство PCI, используется вызов функции HowSetBuzzDataByOffset. Uh, для непосредственно уже записи в само адресное пространство вызываются функции write_port_u_short Short и write_port_u_long, to long, то есть в зависимости от того, сколько мы хотим записать, 2 байта или 4. На данном слайде пример CVE-2020-17087. Данная CVE связано с переполнением буфера на кучу. Основная цель данного примера показать, что узимости, связанные с повреждением памяти, ничем не отличаются в рамках режима Kernel Mode от режима User Mode. Собственно, перейдем к самому примеру, что в рамках данной CVE было обнаружено. В частности, аргументы в функцию CFG Adapter формат Property Block Такие аргументы, как SourceBuffer и SourceLens, они контролируются. Значение аргумента SourceLens умножается на 6, в результате чего оно может привести к целочисленному переполнению. В дальнейшем данное значение уже передается для выделения динамической памяти, для выделения памяти на куч. В дальнейшем для уже копирования на выделенный буфер из контролируемого нами буфера SourceBuffer используется значение SourceLens. То есть таким образом мы можем скопировать на выделенный нами буфер больше, чем действительно планировалось. Через э, целочисленное переполнение мы приходим к переполнению буфера на кучу. Рассмотрим э, структуру Input Out Request пакета. А, у данной структуры есть неизменная часть ее заголовок и часть изменяемая, в зависимости от типа запроса Input output Request пакета. В рамках данного как раз пакета передается указательно входящий буфер, его размер, выходящий буфер, его размер и тип запроса. На данном слайде рассмотрим структуру Input-Output-Request пакета. Поля данной структуры получены при помощи возможности отладчика WinDebagger. Не все поля данной структуры нам необходимы, просто ряд из них важен для понимания взаимодействия мод и UserMod режимов. Часть из этих полей будет рассмотрена на следующих слайдах. На данном слайде расскажу, что из себя представляет Input-Output-Control-код. Это то значение, которое передается в рамках аргумента при вызове функции Device Input-Output-Control. То есть данная функция вызывается в рамках юзер-модного приложения, при вызове которого формируется Input Output Request Packet операционной системы Windows с тем значением, которое было указано в качестве Input Output Control кода. Остановимся более подробно на полях данного значения, которые нам наиболее важны. Это поле Transfer Type, это первые два бита. Function Code, собственно, то значение, которое будет определять, какой конкретный а, функционал вызвать уже в рамках обработчика а, девайс а, контрола в рамках драйвера. Также поле тип девайса. Ниже описано то, как данное значение формируется в зависимости от того, где, какое поле располагается в рамках значения input-output control код. Рассмотрим перечень средств, которые усложняют эксплуатацию обнаруженных уязвимостей в рамках драйверов Windows. Например, технология SMAP, которая не позволяет выполнять код из режима Ring 0 на страницах пользовательского непривилегированного режима. Также технология NX или DEP, которая не дает возможности выполнять код на тех адресах, где для этого нет разрешений. Также технология Hypervisor Code Integrity, которая предотвращает модификацию, ну, и отслеживает различные модификации кода ядра Windows. И uh, Kernel CFG, то есть которая предотвращает переиспользование кода ядра Windows, то, ну, например, если есть возможность использовать ропчейны. На данном слайде я опишу uh, то, как все-таки можно фазить драйвера операционной системы Windows. Здесь стоит обратить внимание на то, как данные из режима UserMode передаются в режим KernelMode. То есть в зависимости от того, сколько данных мы хотим передать и каким способом будет использоваться тот или иной метод. Они обозначены на слайде. Как раз-таки метод Buffered, метод Indirect и метод Nase. В зависимости от того, какой метод мы хотим применять, мы будем использовать те или иные поля различных структур, которые используются в рамках Input Output Request пакета. Остановимся на методе Buffered. Для передачи размера входящего буфера мы используем поле структуры Device Input Output Control Input Buffered Lens. Для передачи самого буфера используется структура Associated ARP и ее значение System Buffer. Ну и так далее в зависимости от того какой метод используется теперь зная, какое поле используется в качестве входящего буфера мы можем его использовать для того чтобы отсылать какие-то рандомизированные данные и смотреть насколько корректно эти данные обрабатываются в рамках режима ядра операционной системы windows ну в рамках того драйвера который нам интересен в рамках данного слайда возможно найти материалы которые помогут изучить тематику анализа драйверов операционной системы windows первые три ссылки это CVE, которые были описаны выше в рамках данной лекции следующая ссылка описывает подходы к анализу драйверов операционной системы windows и крайняя ссылка описывает проблемы, которые могут быть связаны с использованием сторонних драйверов операционной системы Windows, в которых есть какие-то уже заранее известные уязвимости. Понятно, что в рамках данной лекции глубоко погрузиться в данную тематику не получится, но вот потенциальные материалы помогут раскрыть ее и уже более глубоко а, изучить. Собственно, на этом лекция закончена. Спасибо за внимание.